Здравствуйте, друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов, и сегодня мы затронем тему раздела имущества. Я вам расскажу три способа, когда можно потерять все свое имущество, которое вы нажили со своей второй половиной. Помните о них, знайте, и, возможно, это поможет вам сэкономить ваши деньги и избежать дальнейших проблем. То есть, сегодня я расскажу вам про такие случаи, когда муж или супруга, чаще это, к сожалению, девушки, искренне считают что имущество которое у них куплено в браке является совместно нажитым и она или он имеет на него полностью все права но по итогу когда дело доходит до суда она остается ни с чем давайте разбираться поподробнее первый и самый популярный способ скажем так это сокрытие имущества то есть представьте муж Полностью распоряжается всем имуществом в семье, всеми финансовыми вопросами, всеми денежными вопросами. Он покупает квартиры, покупаются машины, покупаются там дома, земельные участки, и все вроде благополучно. Но когда стороны выходят в суд, выясняется, что все это куплено было не на него или на нее, а куплено было на его родственников. На маму, на папу, на брата, на сестру, да хоть на друга семьи. Что это означает юридически? А юридически это означает то, что данное имущество не является совместно нажитым. А если оно и не является совместно нажитым, оно не подлежит разделу. К сожалению, способ, несмотря на всю его простоту и вроде кажущуюся какую-то нечестность, достаточно распространенный и популярный. То есть я в своей практике неоднократно сталкивался с тем, что уже в ходе судебных разбирательств, выясняется, что имущество-то ни на кого и не оформлено из семьи. И каких-либо способов противодействия здесь, когда уже этот факт совершился, подсказать сложно, потому что юридически это означает, что там мама, папа, брат, сестра купили машину, купили квартиру и просто разрешали молодой семье пользоваться добровольно. Как показывает практика, доказать в суде то, что у них были денежные средства и они могли это имущество купить, несложно. Соответственно, совет в этом случае, он может быть только один. Это проявлять какую-то бдительность, осмотрительность и немного участвовать в финансовых делах семьи, чтобы понимать, на кого что оформляется. Потому что если идет оформление на кого-то из родственников, на мой взгляд, это уже тревожный звоночек. То есть это уже как минимум необходимо задать вопрос, Почему так происходит? Потому что если эта сделка уже совершилась, как я сказал, доказать, что это имущество все-таки совместно нажитое и как-то его поделить практически нереально. Это главная опасность, которую необходимо понимать. Второй способ, как можно лишиться всего, это невыгодный брачный договор. Очень часто бывает, когда одна из сторон, доверяя полностью своей второй половине, Подписывает документы, в том числе и брачный договор, абсолютно не читая, не вникая в то, что подписывается. Так делать нельзя. Крайне рекомендую при подписании любых юридических документов, а особенно такого важного документа, как брачный контракт, который регулирует ва ваше имущество при расторжении брака, рекомендую все условия прочитывать, совсем ознакомливаться, во все вникать. И в идеале, конечно, либо проконсультироваться с адвокатом или юристом, либо привлечь его для участия в переговорах и подписании документа. Ведь многие не знают, но подписанный брачный договор оспорить очень сложно. Да, есть определенные условия, при которых можно попробовать добиться правды в суде и признать его незаключенным, неподписанным и так далее. Но на практике удается это сделать далеко не всегда. И когда вдруг будет развод, когда он будет отягощен разделом имущества, и одна из сторон принесет нотариальный документ в виде брачного договора, а он подписывается и заверяется нотариусом, то считайте, что, скорее всего, судебные разбирательства вы проиграете. И имущество будет поделено так, как прописано в брачном договоре, как прописано в том документе, который вы сами лично, находясь в здравом уме, в твердой памяти, Подписали. И третья ловушка заключается в добрачном имуществе. Для тех, кто не знает, скажу. Имущество, купленное до брака, является личной собственностью того из супругов, на чье имя оно оформлено. Оно не является совместно нажитым. И если, например, муж или жена продает свою добрачную квартиру и на эти деньги уже в браке покупает новое имущество, это имущество не будет являться совместно нажитым оно будет принадлежать тому, кто был собственником добрачной квартиры, на чьи деньги и было куплено это имущество. И многие этого не знают. Очень часто бывает, что девушка живет с мужчиной много лет, он продает свою добрачную квартиру, они покупают квартиру в браке, она свято верит в то, что это их личное семейное гнездеско, совместное. Делают ремонт, обставляют и так далее, и так далее. А когда дело доходит до развода, Выясняется, что прав она ни на что не имеет, и все остается супругу. Так вот, учитывайте этот момент при планировании семейного бюджета, при планировании покупок недвиж... объектов недвижимого имущества, потому что крайне важно это знать. Да, вы имеете право затем разделять неотделимые улучшения. То есть, если в добрачной квартире или в квартире, купленной на добрачные деньги, был сделан какой-то ремонт, на половину стоимости этого ремонта, если он сделан в браке, вы имеете право претендовать. Такое право у вас есть. Ну согласитесь, половина стоимости имущества – это не половина квартиры. Это абсолютно разные вещи. Кстати, то же самое относится и к недвижимости, которая была подарена. Это является личным имуществом того, кому подарили квартиру, машину, дом или земельный участок. И если также эти объекты недвижимости были проданы, и на эти деньги были куплены новые, они также не будут являться совместно нажитым. Друзья, учитывайте это, учитывайте все те моменты, которые я озвучил ранее, они вам помогут сэкономить ваши деньги, сэкономить ваши силы, нервы. Если видео вам показалось полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте в комментариях свои вопросы, я обязательно на них отвечу. До новых встреч!